Это прямой эфир, я Вячеслав Мальцев, мы вещаем с задержкой, ну, наверное, секунд 15. Сегодня я вещаю из номера 107, гостиницы «Националь», где после революции жил и работал Ленин. Тогда это был Дом Советов. Выбор этого места очень символичен, но абсолютно случайен. Наступает 17-й год, год столетия прошлых революций. И, надеюсь, год грядущей революции. Отсюда открывается вид на Кремль, на Спасскую башню. В другом виде полиция, ФСО, солдаты. Нас от нас самих защищают. Особенно нас защищают каждую субботу, когда мы не можем пройти на, на Красную площадь. Закончился 16-й год. Год войны на Украине, год войны в Сирии. Но война не закончилась, потому что не закончился режим, которому нужна эта, эта война. Этот год, когда Обама сказал, что Россия меньше Соединенных Штатов. Возможно, он знает о договорах Путина с Китаем намного, намного больше, чем мы. Что мы получили в 2016 году? Падающие дома, падающие самолеты, падающий уровень жизни. Мы получили растущие цены, растущие налоги, акцизы, растущую наглость путинской кодлы. Что мы узнали в 2016 году? Что Сибирь можно тушить двумя самолетами, что виланчелист может нажить 2 миллиарда долларов, а полицейский украсть 9 что собачек нужно возить в новых элитных самолетах, а хор красноармейцев в летающих гробах. Нам объяснили, что ФСО, ФСБ, Росгвардия имеют законное право стрелять по толпе беременных женщин и детей, отнимать землю, находящуюся у людей, в собственности для нужд своих организаций. Мы увидели, что за пикеты, предусмотренные Конституцией, можно попасть в тюрьму как дадин. Но именно в этом году мы открыто заявили, что царя кол, что его кодал на пляже Индигирки и Колымы, что мы не будем мириться с вопиющей несправедливостью на своей земле. Уже через несколько мгновений наступит 17 год. Вместе с порцией шампанского мы получим новый налог на собственность, на землю, получим новые законы, значительно ограничивающие наши права. У нас будут платные въезды в города, платные стоянки в наших дворах, ведут массу ограничений. Каждый год мы ждем чуда, волшебства, ждем, когда Путин, как Ельцин, скажет, я устал, я ухожу. Но, судя по всему, он не сказал, вот сейчас он выступает, и не сказал он, что устал, уходит. Прошлое. Прошлое мы не можем изменить, но мы можем изменить будущее. Поэтому ради наших детей, ради наших внуков, ради наших близких, ради нас самих. С Новым годом! Давайте менять будущее! Давайте новогодняя ночь – это ночь волшебства, ночь сбывшихся желаний. Давайте во всем. Вместе Попросим Бога и Деда Мороза избавить нас от Путина и его режима. И если это будет наше общее искреннее единственное желание, оно обязательно сбудется 5-11-17. С Новым годом, я понимаю, уже все, все случилось. Да? Ура! Ура! Ура! Да. Вот вы можете посмотреть. Вот я отойду. Можете посмотреть. Мир устроен таким образом, то есть вот сюда пускают не всех, да, то есть Кремль не пускает никого на Красную площадь, кого-то пускают, сюда пускают каких-то людей, а тех, которых не пускают даже сюда, это, так сказать, маргиналы. И вот у нас все по ранжиру распределены люди, вот я хочу еще выпить, кроме того, чтобы за Новый год, за революцию, еще за то, чтобы, как Высоцкий говорил, чтобы везде пускали. Вот за это! С Новым Годом! С Новым... Так, ну что, мы продолжаем сегодня? Обязательно! Вот, салют надо, пусть посмотрят люди салют, вот, из окна. Да? Главное, чтобы снайперы не подумали. Да, там снайперы сидят. Мы очень боимся, что они... Ну, вернее, мы не боимся, мы прикалываемся, потому что это будет самое рейтинговое видео, если они все-таки нас постреляют, да? Вот. А вот люди. Вот люди. Да все напряглись Здорово А Вова сегодня тоже говорил про волшебство И про будущее И про будущее Так что давайте загадаем желание, чтобы реально случилось волшебство. Мы приглашаем всех сегодня на прогулку. Мы приглашаем всех в половине второго. У памятника мы уже не сможем встретиться, туда не пускают. Мы думали, пусть хоть к памятнику а, Жукову, да? А где мы будем встречаться? Ну давайте у входа в гостиницу «Националь» Самый лучший вариант Центральный вход в гостиницу «Националь» В час тридцать Мы всех ждем и пойдем гулять с вами Будем все это показывать в, перископ, в перископе Вот такие дела И вот такая толпа народу пришла повеселиться, представляете, вот если эту толпу народу направить в правильное русло И так можно повеселиться в семнадцатом году, давайте уж повеселимся, а? да, с новой исторической эпохой, скажем Не только с новым годом, но с новой исторической эпохой Да, народ, что там? Эй, народ! Да, сегодня, сегодня нас сюда не пропускали, а отправили с нами офицеров полиции, причем субойного убойного отдела Прям гостинице <смех> Ура! Ура! по гостинице лупит Кто-то решил выпить по гостинице Не попали, слава богу Нет, кстати, там, по-моему, попали <смех> Попали, наверное <смех> Так, ну что, тогда мы продолжим трансляцию Может, сейчас включим или выключим? Верните а? микрофон Или выключим <смех> Да нет, наверное, надо это Завязывать, да? Спасибо, что вы были с нами Мы были с вами Во, Хлебу и зрелищ Революция началась пишет. Да. Спасибо Счастливо, удачи всем с Новым годом. Мальцев, заряжай Заряжаем Вот вид из окна